Итак, посмотрите кто ваш ангел-хранитель. Ангел-хранитель Раах-Ях оберегает родившихся, с 1 марта по 5 марта, этот ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, властью, подразумевающей огромную ответственность, бремя которой способен вынести далеко не каждый. Очень важно вовремя услышать их подсказки, ответы на вопросы и предупреждения.